Всем привет! И в этом видео хочу развеять мифы о вдохновении мужчины. Так много женщин задаются вопросом, как мне вдохновить своего мужчину. Он лежит на диване, у него ничего не получается на работе, заработать денег, чего-то достичь в социуме. Да? Женщины как бы приписывают себе, как «я недостойная», да? Вот я плохая, поэтому вот он ничего не может, ничего не делает, поэтому лежит на диване. Это шаблон. Человек такой, какой он есть. И его поведение с вами никак не связано. Он живет так, как его научили в детстве, как он сам научился у своих родителей. Вот он вынес какой-то пример из детства. да. Если у него не вшито в подсознании да, ценность, заботы о женщине и стремления достигать новых высот этого никогда не будет и такого мужчину ни одна женщина не вдохновит но нет у него ценности заботиться о своей женщине и не нужно приписывать себе как я недостойная поэтому он лежит а если другая появится там да то он там горы свернет станет миллионером и так далее Какого мужчину может вдохновить женщина и как? Мужчина, у которого есть цели, есть мечты, которому нравится достигать новых высот, каких-то добиваться своих целей, он об этом говорит, и не только говорит, но его слова совпадают с его действиями. Он как-то развивается, да, он пытается найти новые выходы из проблемы, да, достигнуть новых финансовых уровней, обучается, общается с кем-то, узнает, как это сделать, да, находит новые места, новые виды заработков и так далее. Каким образом можно вдохновить такого мужчину? Своей поддержкой. Ты такой умный, мне так приятно смотреть, как ты, Достигаешь. Я в тебя верю. Ты классный, ты замечательный, ты умный, ты молодец, ты чемпион. У тебя получится. Ты герой, ты мой герой. Я восхищаюсь тобой. Я восхищаюсь тем, как ты решаешь проблемы. Ты самый лучший мужчина на свете. Это все. Но если вы его поддерживаете такими словами, но при этом... Пытаетесь ему советовать, помогать, давать деньги, находить ему работу и так далее. Грош – цена вашим словам. Получается, у вас ваши слова расходятся с действиями. Когда вы лезете в мужские дела, вы проявляете выражение недоверия к мужчине. Мужчина сам не справится. Вы транслируете «ты глупый», «ты слабый» своей помощью, своими советами – ничего не получится без меня. Поэтому женщина, которая верит своего мужчину, она никогда не лезет в его мужские дела, она искренне верит, что у него все получится. Такое возможно только тогда, когда женщина верит в себя и не жалеет себя, у нее нет страхов, то есть она умеет справляться со своими какими-то жизненными проблемами. Да? со своими личными, то есть вы, например, хотите зарабатывать на любимом деле, да, но боитесь, что не получится, сами в себя не верите. И чтобы от этого страха убежать, таким образом такая женщина начинает вылазить в жизнь мужчины. «Я со своей справиться не могу, я буду тебе помогать». Вот чаще всего так бывает. Я свои проблемы не хочу решать, мне страшно, потому что мне кого винить, если у меня не получится себя. А я не хочу быть плохой, я лучше твои проблемы порешаю, ну, у тебя там будет плохо. И, и ладно, ты справишься. Или ты меня все равно слушаться не будешь, но я как-то хотя бы проявлюсь. Да? вот таким образом. Также, когда женщина так выражает э, свою поддержку, но сама, но это у меня тут ничего не получается, у меня в своей жизни косяки, ля-ля-то, поля, мне плохо, помоги мне, любимый, я вообще не знаю, как справиться и так далее. Получается, она э, свои проблемы решать не умеет, и веры ему дать не может. Получается, она хочет, чтобы он и своей жизнью управлял, и ее жизнью управлял. Но человеку даны силы только на одну жизнь. Да, понятно, что он может заниматься одним делом, зарабатывать деньги, достигать новых вершин и тебя обеспечивать. Но если у тебя какие-то проблемы там с друзьями, да, это уже э, жизнь самой женщины, друзья, коллектив, э, любимое дело, самореализация, проявление в роли материнства. да, Эти проблемы уже как-то женщина ну, должна решать сама. Да? Забота о женщине, о семье, ответственность за свою женщину, за свою семью. По своей природе создан мужчина, чтобы все это давать. Но ответственность за чувства и жизнь самой женщины мужчина нести не должен. Каждый должен занимать свое место в жизни, нести свою ответственность за свою жизнь. И тогда все будет классно. Всем пока-пока.